Меня зовут Краснов Лерия. я родом из Москвы. Я работаю наемником порядка 17 лет. Прошел в этой компании всю карьерную лестницу. От стажера до руководителя. У меня сейчас подчинение порядка 80 человек. В какой-то момент я понял, что мне хочется уже другого. Мне хочется открыть свое дело, мне хочется заниматься своим бизнесом. Как раз с этими мыслями я и решил участвовать в марафоне Challenge Me. Где-то примерно год назад я первый раз услышал о Тони Робинсе, как о человеке супер уникальным в своей области. Стал изучать больше статей с ним, тренинги. Семинары смотрел, лекции, книги читал. Попал в чат Тоников, где они в захлеб рассказывали про свою поездку в Сингапур на один из семинаров Тони Робинса. Через этот чат я узнал о том, что Тони прилетает в Москву. Был один из первых, который приобрел билет на его семинар. И через этот же чат узнал о старте этого марафона принял мгновенное решение об участии в этом марафоне и все, был один из первых участников, кто начал проходить этот марафон. Одним из основных запросов, с которым я вступал в этот марафон, было понять основу бизнеса, какие первые шаги нужно предпринимать, чтобы открыть свое дело, что нужно учитывать при ведении своего бизнеса. Вот такие основные запросы и заказ был, когда я вступал в этот марафон. Но вы знаете, на протяжении этих 45 дней произошло нечто экстраординарное, необычное. Я совместно со своим партнером открыли бизнес. Свой первый бизнес, он хоть и небольшой, он в стадии развития, но он наш, он первый. И все это произошло в рамках марафона Challenge Me, чему я не сказал на рад. После прохождения марафона «Челлендж моя жизнь стала более организованной, более сбалансированной, более собранной. Я понял одну интересную штуку о том, что… И это действительно так. О том, что мир – это возможности. О том, что все трудности, которые есть, они исключительно у нас в голове. О том, что те рамки, которые… В которых мы живем, они точно так же у нас в голове. Это самое крутое осознание, которое я получил, пройдя марафон Челенджми. Было несколько откровений, честно. Запомнилось шевеление, шевеление мозга при выполнении определенных задач. Запомнились мурашки, которые пробегали, когда я выполнял определенные задачки. Запомнилось, запомнилось ощущение тех изменений, которые проходили в голове, запомнилось после вкусия, после прохождения марафона Челленджми. Но а, если мы затронем возрастной ценс, то а, никаких обременений человек может а, для молодых ребят. Челленджми дает отличную стратегию на будущее. Для людей получивших уже умудренных каким-то жизненным опытом, типа таких, как я. Челлендж мне дает возможность многое переосмыслить, многое пересмотреть. Вообще, я советую пройти этот марафон тем людям, которые понимают, что те рамки, в которых они находятся, они уже очень узкие. Понимают, что задают, задают себе вопросы, а что дальше? для тех людей, которые являются путешественниками по своей жизни. Одним из основных результатов при прохождении марафона Challenge Me я считаю открытие совместного бизнеса с моим партнером. Мы его запустили примерно три недели назад, и он уже начал приносить нам деньги. Хочу заметить, что это мой первый бизнес и первый опыт в предпринимательском деле, Чего я, чему я не сказана, рад и счастлив этому.